Друзья, всем привет! Сегодня у нас новая тема под названием «Смысл жизни». Это огромнейшая тема, о которой можно говорить часами, может быть даже днями. Но в этом ролике я постараюсь с вами разобрать ключевые моменты, которые способны помочь человеку найти свой смысл жизни и стать гармоничным в отношении себя и всего того, что окружает вас в этом мире. И первое, что нам стоит не забывать в процессе приближения к своему смыслу жизни, это осознавание того, что каждый из нас является разным человеком. Он носит свои характеристики. И именно из-за того, что все мы разные, мы находимся на разном уровне развития, мы обладаем разными знаниями, у нас есть неповторимые характеристики, которые являются объединением программ нашей души и программ нашего тела. Смысл жизни для нас не может быть единым для всех. Или для каждого будет проявляться по-своему. И это хорошо бы осознавать для того, чтобы путь к своему смыслу жизни проходил в легкости и радости и приносил только удовольствие. И чтобы не ходить вокруг до окна, я сразу скажу, что в моем восприятии смысл жизни ⁇ это быть счастливым, научиться быть в воду с собой, с окружающим миром, и находить золотую середину в этих всех процессах, в которые в мы и проживаем. Смысл жизни для каждого из нас заключен в образе, который мы формируем и носим на протяжении всей своей жизни. А образ является в свою очередь собирательным элементом, который позволяет нам двигаться в ту или иную сторону. Ну и как говорится, он позволяет нам смотреть в эту сторону. А как известно, куда смотришь, туда едешь. И именно поэтому из-за разницы наших глаз, из-за разницы нашего восприятия, мы каждый идем по своему пути. И образ собственного смысла жизни, он всегда рождается внутри. А значит, именно туда и надо устремлять свой взор. Вне зависимости от того, в каких условиях вы находитесь, какие жизненные ситуации вас окружают, какие окружают вас люди, и что они вам говорят. И давайте разбираться, какие действия нам будут помогать смотреть вовнутрь себя. Ведь легко сказать, а ну-ка сфокусируйся, а ну-ка посмотри вовнутрь себя, а ну-ка что ты там слышишь? Но для большинства людей на самом деле это огромная проблема. Почему? Потому что с детства мы рождаемся в социуме, который нас учит. Вот на вот такую программу. Ну-ка, делай вот это, не делай вот это вот. И в итоге большинство людей начинают носить эти программы, эти установки. С детства их никто не учил прислушиваться к себе, не рассказывал, как это надо делать. И самое главное, что надо не забывать в процессе поиска собственного смысла жизни, это то, что каждый из нас может изменить свою жизнь, потому что сама жизнь, она очень гибкая. И если есть огромное желание, то всегда найдется и возможность сделать те шаги, которые приведут к результату, о котором вы мечтаете. Но давайте вернемся к осознаванию собственного счастья, которое является вакмусовой бумажке в этом процессе. Необходимо зачастую отстраниться от мнений окружающих, от всех процессов, которые с вами происходят, и заглянуть вовнутрь себя. И это делается приблизительно так. Ты смотришь на свою жизнь со стороны, ты начинаешь осознавать – то, что ты делаешь, то, куда ты идешь, оно доставляет тебе счастье. И если ты будешь идти по этому пути, то сколько этого счастья станет в твоей жизни? Больше, столько же или даже меньше? И если через этот процесс ты осознаешь, что все то, что для других людей является их счастьем, смыслом жизни, а для тебя таковым не является, то надо кардинально что-то менять. И надо осознать, что именно тебе нравится, что именно тебе приносит удовольствие в этой жизни и чем бы ты хотел заниматься, и на самом деле это могут быть совершенно банальные простые вещи, которые приводят именно тебя в состояние радости. И именно к таким вещам и надо стремиться. И именно такие вещи надо включать в свою жизнь. И чем больше в твоей жизни будет действий, которые доставляют тебе удовольствие и радость, тем больше в твоей жизни будет и смысла жизни, которая будет расти как снежный ком. И давайте проговоренное разберем с точки зрения примера. Для этого используем известную всем фразу Которая якобы отображает смысл жизни Она звучит приблизительно так Надо построить дом, надо посадить дерево и надо вырастить сына И вроде бы на первый взгляд эта фраза в общем-то очень даже логичная и где-то даже гармоничная Но я знаю огромное количество людей, которые если будут идти по вот этому шаблону Использовать вот этот пример, то они не то что не обретут свой смысл жизни А останутся абсолютно несчастными и такой эффект, как правило, получают люди, которые не могут посмотреть вовнутрь себя. Они начинают работать по вот таким шаблонам, по таким программам. И достигая определенных результатов, они могут убедиться, что им это не помогло. Ну, например, в моем окружении есть люди, которые никогда не хотели, не хотят и, скорее всего, не захотят иметь детей. У них такой образ, они уверены в этом. И если они сами себя не обманывают, то что, получается, что их жизнь не имеет никакого смысла? То же самое и с постройкой дома. Что получается, человек не имеет смысла жизни, если он вдруг не построил по каким-то причинам свой дом, или не знает, как это сделать, или у него на это нет денег? Конечно же нет. Я думаю, что вообще смысл уже понятен и про посадку дерева дальше можно не говорить. И конечно же смысл жизни это гораздо больше, чем сын, дома и дерево. Это больше для нашего эго, для закрытия тех программ, которые мы нахватались с рождения. Но при этом перечисленные вещи, конечно же, для большинства людей могут являться составными частями того счастья, того смысла жизни, который наполняет их. Если мы говорим о настоящем смысле жизни, то он всегда связан с гармонией. А гармония, в свою очередь, с принятием тех вещей, которые с нами происходят. И давайте в виде примера разберем две разные ситуации одного процесса. В первом случае это будет семейная пара, которая давным-давно хочет ребенка, пытаются забеременеть, но не могут. А со второй стороны будет девушка, которая наоборот никогда не хотела иметь детей, но по определенным причинам забеременела и решает рожать. И в первом и втором случае может произойти принятие той ситуации, которая происходит с этими людьми, и в этом случае большая гармония ворвется в их жизнь. И через эту ситуацию, через это принятие можно даже обрести свой смысл жизни, который будет заключаться совершенно в другом пути, который они надумали мозгами. Именно через принятие та семейная пара, которая не смогла забеременеть, может переключить свой фокус внимания и найти свой смысл жизни в других вещах. Возможно, это будет путешествие, возможно, будет это наслаждение друг другом. И если это произойдет по-настоящему, то зачастую именно в этом моменте и происходит беременность. Только тогда, когда человек абсолютно спокоен к тому, что уже с ним происходит. И наоборот, та девушка, которая забеременела, если она примет тот факт, если она осознает, что именно это и необходимо было ее душе, она сможет полюбить своего ребенка по-настоящему, а не делать просто механически какие-то действия для того, чтобы заботиться об этом ребенке. Но если этого не произойдет, то и ребенок, и она будут мучиться. Ребенок будет мучиться от того, что он не получает материнской любви. А сама мать, она будет несчастна от того, что этот ребенок у нее в принципе есть. Другими словами, мы можем строить планы, делать определенные действия для того, чтобы они исполнились. Но жизнь, как правило, так или иначе вносит свои коррективы и подталкивает нас к опытам, которые выбрала наша душа. А они зачастую могут отличаться довольно значительно от тех программ и установок, от тех мыслей, которые мы носим в себе. И все то, о чем мы с вами говорили, это больше о позиции человеческого восприятия. Но сам смысл жизни может и иметь и другие позиции. Например, позиция человека, позиция души, позиция Абсолюта, Бога – это элементы уже, которые включают в себя все то, что происходит с нами, и это в них объединяется. И каждая из этих перечисленных позиций может рассматривать суть и смысл жизни совершенно с разных граней. Но это происходит зачастую, когда идет разбалансировка, то есть тогда, когда человеческое восприятие, когда душа находится на более низком уровне осознанности. И наоборот, как только осознанность души и тела выходит на определенный уровень, с этого момента они начинают быть гармоничными друг к другу и по-настоящему начинают проявляться как божественная составляющая, которая идет в аду с собой и с окружающим миром. Поэтому смысл жизни можно назвать и процесс ухода от невежества, приход к осознанности и ликвидации тех блокирующих программ, которые не дают проявляться нам, как божественной составляющей. И здесь стоит сказать, что вся жизнь, все то движение, все те изменения, которые происходят и формируются в Абсолюте, они являются сутью Бога. То есть, другими словами, нет ничего правильного или неправильного в этом процессе. Но если есть невежество в осознавании того, для чего и как это устроено, то мы начинаем иметь те опыты, которые являются для нас неприятными. Но именно это может происходить только по одной причине, потому что мы наделены абсолютной свободой выбора. Пользуясь вот этой свободой выбора, мы создаем то пространство, те миры, в которых испытываем те или иные эмоции, в которых проявляемся одним или вторым способом. И естественно, раз есть такая возможность воспользоваться плюсом или минусом, то одни души пользуются одним, вторые души вторым. Но если разбираться, что есть абсолютная свобода выбора, то это снятие всех ограничений. И именно это снятие и есть проявление божественной составляющей через нас. Душа в этом всем процессе является божественным элементом, имеющим эту свободу выбора, и которая идет к воспоминанию того, кем она является. И смысл жизни для души заключается в том, чтобы циклично проходить процессы воспоминания и забывания себя. И именно через эти процессы то, что рождается в Абсолюте, оно расширяет пространство и расширяет такое понятие, как «Бог». И поэтому смысл жизни для души и заключается в том, что она, в общем-то, и делает, и то, чего она не может не делать. Другими словами, она так или иначе возвращается к процессу повышения своей осознанности, и этот процесс он происходит через воплощение, в которое она идет для того, чтобы закрывать определенную часть знаний. Также этот процесс включает в себя и приход к осознанию, что мы на 100% являемся одним целым и даем друг другу лишь те опыты, которые необходимы каждому из нас. Теперь о восприятии смысла жизни с точки зрения человеческого восприятия. С большего мы уже сказали, что это гармонизация себя, это выход на уровень, когда ты начинаешь в отношении себя, в отношении своего тела, в отношении окружающего мира проявляться с точки зрения любви, гармонии и правильных действий. Но это становится возможным тогда, когда человек начинает фокусироваться на своей душе. По сути дела, человек это и есть душа, которая в момент воплощения начинает фокусироваться на человеческом теле, которая бы не функционировала без этой вот самой души. Поэтому смысл жизни заключается для человека в том, чтобы выходить на гармонизацию духовной и материальной составляющей. И еще раз повторю, что этот процесс может включать в себя абсолютно разные процессы. То есть здесь нет ограничений Посадить дерево, вырастить сына и построить дом. Наоборот, здесь... Лишь сам человек, сама душа, которая фокусируется на теле человека, она сама решает, что для нее есть радость, что для нее есть счастье. И по большому счету, если человек через свои действия находится в балансе, то не имеет разницы, что он делает. Если он не мешает другому, если он не мешает себе и он не мешает природе, то это и есть его смысл в жизни, что бы он ни делал. И если кто-то вам рассказывает, что необходимо делать для того, чтобы обрести абсолютный смысл жизни, а эта информация вам не резонирует, то это не значит, что этот человек не прав. Для него это так. Это не значит, что с вами что-то не то, потому что у вас есть свои характеристики, и для вас вот это проявление может быть совершенно другим. То есть, другими словами, если бы все были строителями, то не было бы музыкантов. Здесь главное понимать это, и тогда в нашем мире образуется гармония между одной и второй частью, и они взаимодополняют друг друга. И в этом процессе, чем больше осознанности, тем больше проявляется любви. И происходит так называемая синергия, когда самые лучшие частички нас начинают усиливать других. Если говорить о нашем мире, то очень многие люди остаются несчастными в нем. Они не могут найти смысла жизни, они находятся в состоянии депрессии, потому что они идут не к своему смыслу жизни, они выполняют определенные программы, которые с ними на самом деле не резонируют. И в этом процессе такие люди начинают думать, что с ними что-то не так. Например, есть домохозяйки, которые обожают быть дома, они обожают заниматься всем тем, что они в общем-то и делают. Но они начинают почему-то считать, что что-то у них неполноценно, что чего-то они еще не сделали. А почему? Потому что на них начинают давить те программы, что обязательно надо там, иметь свою яхту, обязательно надо там три раза в год путешествовать и так далее. Но вот этому конкретному человеку это не надо. И она остается несчастным до момента, пока она не осознает весь этот процесс. И обретение смысла жизни, как и все гениальное, очень просто. Но для большинства людей является это одновременно и сложным, потому что мы внесли в себя определенное количество программ, и несем их как огромный рюкзак, который хорошо бы скинуть, но мы этого не делаем. И повторюсь, что это происходит из-за того, что с детства нас не обучали прислушиваться к себе. Наоборот, нам говорили, делай то, не делай это. Мы внесли эти программы в себя, и они с нами работают. Но на самом деле не надо перекладывать ответственность на наших родителей, на наших бабушек, дедушек. Они делали лучшее из того, что могли. И что мы можем делать здесь и сейчас? Это взять ответственность в свои руки за происходящее с нами. Вспомнить, что именно наша душа выбирала наших родителей. Она уже тогда знала, что эти родители несут в себе определенные программы которыми, естественно, они будут делиться с нами. Осознав это, мы сможем работать с этими программами, мы сможем их осознать, проработать. И с этого момента наша жизнь качественно изменится, как для нас, так и для наших потомков. А для этого еще раз скажу, что нам хорошо бы смотреть вовнутрь себя, вовнутрь своей души. И делается это через интуицию. Жить по совести, то есть в отношении другого проявляться так, как ты бы хотел, чтобы проявлялись в отношении тебя. Это и есть смысл жизни, которому нам надо научиться в отношении других людей. Ну вот и все, друзья, я буду заканчивать. Если у вас появились вопросы, то на встрече «Азбуки души» мы их всех разберем.